привет кулинарам на просторах ютуба есть интересный канал я и мои козы канал о простой сельской жизни в украине канал об очень простых кулинарных рецептах и о миллиардах коз и кроликов за которыми ухаживает одна хозяйка кулинары предлагаю устроить такой себе кулинарный баттл вы перейдете по ссылке в описании или в комментарии под этим видео на канал я и мои козы выберите понравившийся вам кулинарный рецепт не забудьте там лайк поставить вернетесь под это видео и в комментариях напишите название этого рецепта. А я в январе приготовлю тот, который наберет наибольшее количество пожеланий. Любовь, если вы поддавитесь в это видео, скажите своим подписникам, нехай тоже приедутся к этому кулинарному батлу. Что ж, до нового года остались считанные дни, и мне нужно успеть показать еще один мясной рецепт на ваш новогодний стол. Главная задача в этом рецепте это найти хороший кусок говядины. В моем случае это антрикот на кости. Этот рецепт обязательно готовится на кости и называется он отбивная по-милански. Что нужно? Мясо, яйца, панировочный сухарь, кукурузная мука, соль и перец. Ну и можно будет в яйца добавить немного орегана, потому что это все-таки итальянское блюдо. Мясо надрезаем вдоль кости. Мясо сразу же солим и перчим. Сюда же добавляем орегано. Панировочный сухарь. Если вы будете покупать панировочный сухарь в магазине уже готовый, то у вас не получится открыть максимально вкус отбивной. Не ленитесь, приготовьте панировочные сухари самостоятельно заранее, это не сложно. Подготавливаем сковородку.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 Вас может испугать, что мясо вот здесь по кости будет сыроватым. Можете взять ложку и просто поливать периодически раскаленным маслом. И все оно в процессе доготовится. Если масла много в сковородке, подержать его немножко таким образом. Все, мясо готово, очень много дыма получилось, чуть-чуть подгорел сухарь, но это совершенно не страшно, потому что кукурузная мука не даст мясу подгореть, она его защищает. Под эту отбивную очень хорошо использовать соус на основе томатов, можно песто, можно песто с базилика, можно с томата, можно даже использовать соус чимичури, я готовил, посмотрите, очень интересный. Но я же сегодня не буду изобретать велосипед. Взял обычный соус мехикана с перцем халапеньо. Очень его люблю. Мясу классно подходит. Что ж, теперь попробуем мясо. Mm -hmm. <звучит> Красивые. <звучит> Класс. Ребята, это нечто. У меня получилось мидл, как я люблю, с кровью немножко. Если вы любите мясо более прожаренное, вы спокойно минут на 10 градусов на 150 духовочку можно отправить чтобы отбивная дошла даже не 150 130 но мясо рецепт сам Подписывайтесь!